Когда обожгут невольно Вихри чужих тревог, Взметнутся шальные волны горечи, как ты мог, ушел, не сказав ни слова, След за меламетели, обиды венец терновый выцвел и облетел, пришедшему все нежности не вернуть. Мотивы былых сражений выбрали новый путь. Теперь говорит лишь эхо, эхо поникших струн. Любимый, скажу со смехом, знай, в этот раз совру.